Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Для разнообразия сегодня решил посмотреть бой на танке 8 уровня Танк называется Объект 703, вариант 2, карта Химмельсдорф, игрок Влад 1000М Тигр П здесь немножечко задремал на респе 703-му не удается ему нанести урон Ну, далеко не снайпер Разброс достаточно большой Попробуй там НЛД выцели, Ну, с третьей попытки все-таки удается это сделать Опять куда-то снаряд улетает вниз Всем хочется по нему подстрелять, да? Стоит Type 62-й на настреливает 703-й, еще там один союзник Гвардеец, гвардеец скажет Пусти, я тоже хочу домашки халявной Да, проснулся Проснулся Тигр П, но было уже поздно Счет становится 1-0 Ну что, удастся еще раз? Нет, опять снаряд летит мимо. Этот танк явно не для игры на больших дистанциях. Учитывая, что здесь еще стоит топ паек без топ-пайка, это все выглядело бы еще гораздо хуже. Быстро, быстро развиваются события прям один за другим, то в одной, то в другой команде. Отправляются в ангар игроки. Счет 3-3. Не получается здесь пробить, так сказать, собрата. Причем их там двое играют. Они взводом, я смотрю. Еще один неудачный выстрел. Продавили там вот эту вот, Ну, горку или как это назвать. Получает колебан. Блин, на Новый год мне так хотелось вытащить этот колебан из коробки. А когда, ну, вытащить-то, я его вытащил. Но, <laughs> поиграв на нем, я понял, что это далеко не предел мечтаний. Очень своеобразный, конечно, танк. Да что ж такое со снарядами сегодня происходит все. Вот, со второй попытки все-таки получает Шкода. Счет становится 3-5. Если смотреть по прочности, то. Ну, немного здесь команда, в принципе, уступает. 27 единиц прочности у Шкоды. Так не терпелось ему нанести урон, что он... ...был готов жертвовать своей прочностью во что бы то ни стало. По-моему, сейчас банан будет прорван. Хотел сначала, я смотрю, туплетом, но потом понял, что не успевает. В итоге сделал одиночный выстрел. Еще ни разу дуплетом не довелось здесь игроку выстрелить. Еще разочек 703. Оба остаются шотны. А счет уже 6-10. Слева там, по-моему, сейчас обе арты отправятся в ангар. Ну нет, нет, арта там отбивается. Ну, до них сейчас может добраться СУ-130. Еще полный запас прочности сохраняет 703-й. Решили, решили взять стески Танкует 703-й. Счет 8-13, 8-14. Только хотел сказать, что в союзниках осталась одна единственная арта, как тут же ее уничтожают. Это 703 был в одиночку против семерых противников, но тут же сокращает это число до шести. Как-то здесь неаккуратно так подставлялся Т-10, стоял, ждал он, хотел наоборот выстрелить по 703 и в итоге сам получил. Прям как заговоренный. Все либо мимо, либо. Ну, насчет танкования тут как-то особо нет. Да, там 630 единиц урона какого-то натанкованного. это пару снарядов всего. А он Су-130 промахнулся. ты 10 тут тоже, там, не пойми, что. Минус 130-й. Все, эти полетели, полетели вперед, да, скажет, на перезарядке. Кстати, все золотые снаряды 703 уже расстрелял. Минус еще один противник. Продолжает 703 танковать. Там еще Тигр, я сорю, на мини миникарту. Выехал сбоку. И тоже не пробивает 703-го. Хоть кто-нибудь сможет ему сегодня нанести урон? Что происходит? Еще один выстрел от Тигра П. Ну вот сейчас ты уже должен. Да, да, пробивает. И тигр пробивает. Все, везение закончилось, по-моему. Ну. И так слишком долго сохранял полный запас прочности 703. Да еще и Арта успела здесь приехать отстреляться. Кстати, Арта кинула больней всего. Почти на 500 единиц. Вот тебе и броня. Ну, куда-то, видать, попал не, не в очень защищенное место. Лучше не допускать этого еще раз. Тигр, тигр там. У тигра была бы возможность сейчас еще разочек попробовать 703-го пробить, но нет, он не стал рисковать. Хотя успел уже бы и выехал, и выстрелил, и обратно бы закатился. Нет, стоял, ждал. Не удается пробить. Перезарядка почти 20 секунд. Тигр, что ты стоишь? Один снаряд зарядился. Ладно, ну, 20 секунд. Это полная перезарядка. То есть двух снарядов все. Ну так все равно 10 там. Дуплетом. Вот он. Первый дуплет в этом бою. Это уже был седьмой уничтоженный противник. Ну что ж, осталась одна арта, С-51. Ну или как его, по-моему, в простонародье называют Буратос. Да вот, насколько Химки удобная карта для тяжелых танков и неудобная карта для артиллерии. Теперь угадай, куда она здесь могла спрятаться Благо еще времени вагон Шесть с половиной минут Надо тоже аккуратненько Там калибр Будь здоров, может и уничтожить Где вот сейчас, да, попадает 703 третий в засвет, при этом не удается Арту засветить Это, это странно Вот где она может быть, мне кажется она где-то слева Там Да, в такой ситуации лучше не торопиться. Лучше потратить время на объезд. Дабы сократить риски. Ну и при этом еще стараться ничего не ломать. Вот